Всем привет! С вами музыкальный магазин Glynki.ru. Сегодня в нашем обзоре рабочая станция Kurzweil PC4. Это долгожданное обновление топовой линейки рабочих станций фирмы. Этот инструмент приходит на замену таким моделям, как PC3K8 и PC3A8. Мы ждали обновления этой линейки, потому что инструменты подобного уровня выходят довольно редко, но сочетают в себе самые лучшие наработки фирмы а звучание является невероятно реалистичным и красивым. Относительно предыдущей модели, PC4 имеет абсолютно новый дизайн, подобный тому, что мы уже видели в сценических пианино SP1 и SP6. Теперь синтезатор выполнен в довольно легком корпусе, весом всего 13 кг против 24 кг его предшественника. В качестве клавиатуры установлена качественная фортепианная молоточковая механика производства Медали. Так же, как и в пианино Kurzweil Forte, здесь используется большой цветной дисплей и обновленный дизайн операционной системы, что, безусловно, позитивно скажется на удобстве работы с инструментом. Сердцем PC4 является мощнейший процессор Kurzweil Lena, пришедший на замену процессором Kurzweil Mara, который использовались в синтезаторах линейки PC3. Благодаря этому возросли вычислительные мощности инструмента, а полифония возросла до 256 голосов. Объем сэмплов, используемых в PC4, теперь составляет 2 ГБ, а запатентованная технология FlashPlay обеспечивает их мгновенную загрузку. Так же, как и в предыдущих линейках, здесь реализовано 4 основных режима работы. Программ, мульти, раньше он назывался сетап, Song и концертный режим q -Access. В режиме программ пользователю доступны все основные тембры инструмента и доступ к их редактированию. В PC4 есть два звуковых движка VAST и kb 3 ВАСТ синтез основан на объединении 32 звуковых слоев и возможностью обработки их виртуальными цепочками различных фильтров. Теперь в структуру ВАСТ можно добавлять слои, основанные на FM-синтезе. Это расширяет и без того огромные возможности инструмента. Движок kb 3 создан для имитации звуков электроорганов. Они содержат набор осцилляторов, предназначенных для эмуляции тоновых колес классического электрооргана. Kurzweil PC4 содержит более 1000 высококлассных тембров, 4096 ячеек под пользовательские программы и мощнейший процессор эффектов, превосходящий в два раза модель предыдущего поколения. В качестве звука рояля здесь используется невероятно реалистичный тембр с имитацией струнного резонанса. Также доступно 2 гигабайта энергонезависимой памяти для загрузки собственных сэмплов. В режиме мульти присутствует возможность разделения клавиатуры на 16 независимых зон, что позволяет достаточно гибко комбинировать тембры. Режим Song содержит 16-трековый секвенсор с возможностью редактирования. Функция Q-Access – быстрый доступ для работы в режиме концерта также присутствует в инструменте. Теперь для выбора этого режима нужно нажать кнопку «View». Сверху справа мы увидим доступные банки. Всего их 50, по 10 тембров в каждом. И нажимая кнопки цифровой клавиатуры, мы можем быстро выбирать любой интересующий нас звук. Помимо обширных синтезаторных функций, PC4 также является мощной MIDI-клавиатурой. Пользователю доступно 16 независимых зон клавиатуры плюс 36 независимых MIDI-контроллеров. На задней панели PC4 расположены 4 балансных аудиовыхода, аудиовхода, разъема для подключения четырех педалей, USB и MIDI разъема для передачи MIDI-данных, разъем для подключения USB-флеш-карты для обновления системы или загрузки настроек и разъем для подключения ленточного глиссандра-контроллера. Kurzweil PC4 — это профессиональный инструмент высокого уровня. Он прекрасно подойдет как для работы в студии, так и для выступлений. Из тембров особенно хочется отметить звуки фортепиано и электрофортепиано, электроорганов, звуки струнах и оркестров. Также сильной стороной инструмента является продвинутая система синтеза ВАСТ. Несмотря на богатый функционал, он может подойти и начинающим музыкантам, которые будут расти и постепенно открывать для себя новые горизонты инструмента.